Меня зовут Светлана Бочковская, я карьерный коучер-муролог. Mm -hmm. Я очень люблю обращаться к такому понятильному мышлению, когда мы что-то говорим. И понимаем значение мы счастье. Mm -hmm. Если обратиться к понятильному мышлению и понять, что такое счастье. Счастье — это состояние полного удовлетворения. То есть счастье равно удовлетворению. Если вообще взглянуть глубже и посмотреть на этимологию слова ⁇ счастье ⁇ то мы можем увидеть, что ⁇ счастье ⁇ это ⁇ часть ⁇ Но что же значит приставка ⁇ С а ⁇ Приставка ⁇ С ⁇⁇ это ⁇ хорошая ⁇ То есть мы говорим о том, что ⁇ счастье ⁇ это то, что выпадает ⁇ хорошее, хорошая да? ⁇ судьба человека, там, доля человека. То есть ⁇ хорошая часть ⁇,⁇ хорошая ⁇ доля человека. Но вот как прийти к этой хорошей доле, как сформировать свою судьбу, это уже второй вопрос. Ну, если говорить да, к счастью каждый день или нужно искать счастье, то мой вывод и мое мнение таково, что искать счастье бесполезно. Нужно очень много энергии потратить на это. Счастье — это состояние полного удовлетворения. Марк говорили, что нет ничего лучшего, если мы живем в соответствии со своей природой. Вот это и есть счастье. Когда мы живем в соответствии со своей природой. Но здесь можно говорить долго на эту тему, но не понимая природу свою, не понимая свои способности, не понимая свои таланты, не понимая свою уникальность, очень трудно быть счастливым, потому что эта нереализованная энергия остается внутри. Это подобно знаешь, как будто есть подводный ручей, ключ подводный, но он всегда и ищет место, где вы ему выйти, да, когда энергия бьет ключом, когда мы можем с полной уверенностью сказать, что я реализовываю свои способности, я знаю, чего я могу, я знаю, какие у меня таланты, я знаю, какие у меня задатки. И вот каждый человек, он по своей природе уникален. Мы можем копировать друг друга. Но сделает ли это нас счастливым? Нет. Я точно знаю, что счастье — это жить в соответствии со своей природой. Для меня великое счастье — это понимать себя. Если хочешь быть счастливым, будь И этот уровень, наверное, связан на то, насколько я могу о себе знать. Если я знаю немного, соответственно, мой уровень удовлетворения будет соответствующим. Если я осмелилась, да, или я смела посмотреть себе в глаза и, например, там, заглянуть внутрь души, в недры и понять, что для меня важно. Соответственно, когда я это осознаю, то мой уровень повышается. Соответственно, уровень счастья тоже растет. Степень удовлетворения растет, но понимать себя это достаточно такая кропотливая работа, а порой трудная. И очень часто возникает подмена понятий, когда мы ищем счастье во вовне, на то, что может сделать нас счастливым. Или кто-то может сделать нас счастливым, цепляя за этого кто-то, или цепляя за этого что-то. Но, к сожалению, это состояние, оно неустойчиво. И очаровываясь, всегда приходит разочарование. Когда ты задала мне этот вопрос, у меня по коже телу мурашки пошли, потому что меня делает счастливой именно помощь людям, потому что не имея опыта, не можешь передать его другим, не имея этого состояния внутри, ты этого состояния другим не можешь передать. И, соответственно, моя деятельность, она напрямую связана с уровнем счастья другого человека, потому что моя миссия — открывать и пробуждать потенциал человека, помочь человеку осознать свои способности. Ведь когда мы говорим о потенциале, что такое потенциал? Да, ты смотришь на человека и говоришь, я вижу в тебе потенциал. Это та энергия, которая находится в потенциале. Моя задача — перевести эту энергию в кинетику, чтобы человек смог не только воспользоваться той потенциальной энергией, он смог осознать свои способности и понимать, где и как он может их применять. И вот когда мы понимаем и осознаем, на что мы способны, вот тогда мы чувствуем себя удовлетворительно. Да? Мы довольны собой, да? мы довольны жизнью. Вот, и, вот почему я выбрала специализацию «Карьерный коуч? Потому что карьеру можно построить не только в бизнесе, карьеру можно построить не только на работе, а карьеру можно и нужно построить в отношениях. Где бы мы ни были, мы люди, мы люди, да? И мы социальны, и нет ничего в мире важнее, чем отношения. Мы отношения строим с семьей, мы отношения строим на работе, мы отношения строим с партнерами, с детьми. То есть ключевое здесь — отношения. А если развернуть этот вопрос и сказать, а какие отношения я строю с самим собой? Потому что всегда внутреннее настроение, оно отображает внешнее. Насколько я себе верен, да, или насколько я знаю себя? Вот это второй вопрос. И вот именно познание, познание себя, познание своего потенциала, раскрытие своего потенциала — это то, что делает нас счастливыми. И в этом моя миссия, и я этому очень счастлива. А Про свое счастье я понимаю тогда, когда я внутренне удовлетворена, когда я чувствую свою внутреннюю целостность, когда я цельна, гармонична. Для меня целостность, когда форма, то есть внешнее проявление, оно созвучно с содержимым, а содержимое — это внутреннее проявление. И когда я чувствую вот эту ценность это делает меня счастливой. Счастливой — это делает меня счастливой. Именно целостность. А вот как совместить форму внешнюю и внутреннюю, это моя задача. И как только жизнь всегда нам ну, каждый какой-то момент времени преподносит вызовы, не всегда мы можем, если этот вызов очень силен, не всегда мы можем справиться, не всегда нам хватает навыка э, преодолеть эту трудность. И вот когда вызов за вызовом, я очень люблю, э, ну, когда в жизни происходят разные события, я очень благодарна жизни за то, что я учусь, да, я воспринимаю вызов как роста. Да, это дает возможность почувствовать и понимать, где еще я могу вырасти, или как еще я могу вырасти. Соответственно, уровень роста это уровень понимания себя, понимания своих возможностей и способностей, соответственно, приводит к возрастанию уровня счастья. То есть осознавание себя каждый момент времени, понимание, знаешь, как будто ты жизни, когда на твои внутренние состояния откликаются внешние события. И вот это так круто видеть это, и замечать это. Для меня это удовлетворение. И я то, что меня делает счастливым, то, что меня делает счастливым, когда я вижу, что клиенты, которые ко мне обращаются, они получают те результаты, за которые они пришли. Это тоже делает меня счастливым. Помогать другим, это делает меня счастливым. То есть отдавать больше другого. Как говорят, выписать рецепт. Выписать рецепт счастья или что-то порекомендовать. И я бы сказала, что очень важно понимать себя. Без понимания себя невозможно быть счастливым. Искать себя можно всю жизнь искать. важно понимать себя. Я говорю о том, что очень важно, что значит понимать себя? Это понимать свои чувства, свои эмоции, свое состояние, уметь давать имя тем чувствам, которые вы сейчас переживаете. Это и есть составляющая целостности, когда мы можем говорить о том, что нас, например, тревожит что нас делает счастливым, не бояться заявлять о своих чувствах, не бояться предъявлять свои чувства. Потому что очень трудно жить против природы. И когда мы подавляем свою чувствительность, мы не можем реализовать свои потребности. Мы вытесняем э, свои потребности на другого человека, пытаясь ему сделать так, как бы хотелось нам, ничего не зная о потребностях другого человека. Вот это и есть... Знаешь, как говорят, вот это и есть несоответствие формы и содержимого, внутреннего и внешнего проявления. То есть вот специально обученный человек или обученный психологией человек, вот эту двуличность он может распознать очень легко, когда внутреннее содержимое не соответствует форме. Вот это и есть понимать себя, говорить то, что я думаю, и думать о том, о чем я говорю. Мне кажется, это очень важно, потому что... Когда мы живем в соответствии со своей природой, понимаем себя, мы уменьшаем риск психосоматических заболеваний, развития неврозов, алкоголизма и так далее. Потому что невозможно, как я уже говорила, остановить природу, то, что есть внутри. Если не распознать это, соответственно, начинает страдать тело, мы начинаем болеть. То есть, поэтому для меня быть счастливым это быть жить в соответствии со своей природой. Если говорить, как моя деятельность связана с повышением уровня счастья или как счастье, деятельность влияет на счастье других, я могу сказать, что моя миссия — это пробуждать потенциал человека, раскрывать способности, помочь человеку осознать его способности. И именно поэтому я изучила еще нумерологию, потому что нумерология — это та наука, которая позволяет посмотреть, что уже заложено в человеке, какие качества у него есть, какие качества в избытке, какие недостатки, и что нужно сделать для того, чтобы сгармонизировать эти качества. Что нужно сделать для того, чтобы осознать способности и какой путь выбрать для того, чтобы эти способности можно было максимально раскрыть. И вот это и есть удовлетворение, да, состояние полного удовлетворения, когда мы понимаем, куда нам идти, зачем нам туда идти и вообще какими инструментами, да, какими способностями, задатками, характером я владею. Потому что если говорить про способности. Да, мы имеем не только способности, мы развиваем свои способности. У нас еще есть задатки. Это генетически сформированные. Да, и есть характер. Посеешь привычку, пожнешь судьбу. Да, как говорят, посеешь да, привычку, пожнешь, пожнешь характер. То есть мы развиваем свой характер. И в зависимости от уровня темперамента, задатков генетически сформированных, способностей, мы Человек понимает, какой путь выбрать, да, как реализовать себя на этом пути, как быть счастливым, как жить в соответствии со своей природой на этом выбранном пути. Потому что очень часто нас, я бы сказала слово, накрывают сомнения, да, и выбирая тот или иной путь, выбирая ту или иную профессию, ту или иную деятельность, мы начинаем сомневаться, а смогу ли я? А достаточно ли у меня навыков? знаний, опыта, компетенции, чтобы реализоваться. Вот именно моя задача помочь человеку развеять эти сомнения. Когда нет сомнений, вы не представляете, сколько энергии высвобождается. Когда вы уверены, вот, куда вы двигаетесь, нужно, в каком направлении вы двигаетесь, вы даже не представляете, на что вы способны, если вы не эти сомнения. Когда вы отбросите сомнения, а все станет совершенно по-другому. И вот та энергия, которая удерживается, то, что я говорила, да, в потенциале, вот представьте, как если бы вы под воду удерживали воздушный шар. А представьте, когда вы обращаетесь к специалисту и шар за шаром вы выпускаете эту энергию. И вот это количество энергии, которое высвободилась, вот, вот это и есть ощущение полноты удовлетворения. Потому что очень много подавленных чувств, подавленных энергий, неуверенности в себе, эм, вот такой дисгармонии, я бы сказала, тратится на то, чтобы удержать эти шары. А представьте, когда вы их выпустите, на что вы будете способны. Вот я вам желаю выпустить все шары, которые вы прячете под водой, mm -hmm. и освободить ту энергию и понять, все-таки, на что я способна. Вы счастливы на этом я хотела бы пожелать, что не нужно искать счастье. Счастье оно внутри. И каждый из вас есть или нужен быть счастливым. Только важно это внутреннее счастье осознать И не пытаться искать это счастье мне. Я бы так сказала, не ищите счастье вовне. Не ищите счастье в деталях, в предметах, не ищите счастье Продолжение